как купить ripple как создать там ну, кошелек как создавать это вы сами делаете вот я просто покажу именно тот сайт где можно купить сам ripple и где гарантия ну то что короче чтобы быть уверены в своем кошельке короче потому что это а что хотел сказать вот уже про биткоин по биткоину уже делают много типа таких сайтов где типа ложные кошельки где люди уже просто сливают свои денежки вот и чтобы такого не было регистрируйтесь именно по той ссылке которую я дам вам хотя сам я ее нашел в интернете пришлось облазить кучу пролистать посмотреть много информации ну ладно не об этом Вот. Ну все, сейчас покажу примерный график на сегодняшний день. У нас сегодня 7 января. Вот видите, как предыдущий, он идет вверх. В принципе, сейчас его можно купить. Возможно, если даже, допустим, я же как трейдер, скажу такое, если здесь будет пробитие этой линии, то он может типа, пойти вниз, короче, на продажу. Но Ripple – это криптовалюта. Знаете, вот что с другими криптовалютами бывает. У них один только вариант – расти. И еще по поводу этого скажу, чего вот, например, я купил по дешевой да, цене, через некоторое время человек покупает уже по дорогой цене, то есть, понимаете, как зарабатывает финансовый рынок, вот, и смотрите, за 6 месяцев Ripple самый, у него большой рост был, самый высокий рост у него в процентном соотношении, то есть, он как бы, это вот, спрос у него самый был офигенный, людей на, на по поводу его но резко поднялся перед новым годом его начать скупать обычно перед новым годом люди делают подарки а вот именно ripple не как бы запрограммировали подарки на будущие годы ладненько теперь я сейчас покажу вам как то есть ссылка будет в описании как сделать кошелек сама ripple заходите на мониторинг сайтов быть точка ру и короче здесь выбирайте валюту ту которую хотите отдать и ту которую хотите получить в данном видео это ripple вот справа видите сайты которые могут нам то есть предоставить ripple и от какой суммы то есть мы можем купить ее вот и то есть смотрите обязательно чтобы не было там красненьких отзывов вот. И выбирайте то, что мы отдаем, какую сумму, и так, сколько Ripple взамен получим за эту сумму, счет своего кошелька, потом еще адрес Ripple. Заходит в свой кошелек Ripple, копируйте адрес, копируем и заходим обратно на этот сайт, вставляем свой Ripple адрес, тег здесь, как я вижу, не обязательный. Я поставлю нолик. Так, и свой ML-адрес обязательно. Переходим к обмену. Так, переходи. И теперь вот, теперь что здесь у нас указано. Проверяем свои все, что мы ввели все верно, чтобы нет никаких ошибок. Кошелек, все то же самое. И дальше нажимаем «Перейти к оплате». Вот, нажимаем. Так, так, так, зашел я свой киви кошелек. Так, теперь смотрим далее. Что здесь мне нужно? Ну, то есть проверил, все, все, верно сходится. То есть выбираю свой кошелек в рублях. Нажимаю оплатить. Нажимаем «стать». Ага. И вот, теперь подтверждаю, приходит мне смс, ввожу код. А потом опять подтверждаю. Так, так, дальше иду, выше, так, что там у нас теперь, идет далее. Так, ну вот, сайт нам говорит, что все окей у нас, то есть прошло, без задержек, ништяк, все отлично. Вот, захожу свой, ага. кошелек, ну, немного я подождал, некоторое время, минут три, наверное, прошло. Я перезагрузил страницы, и мой кошелек был пополнен именно ту сумму. Все, спасибо за внимание, пока.